Всем привет! Вы на канале «Секреты роскошных волос» и я, Наталья Артемова, хочу рассказать вам сегодня об аппарате «Дарсонваль» и о моем впечатлении от использования. Аппарат был создан давно французским ученым-физиологом, которого звали Жак-Арсен Он посвятил много лет изучению действия переменных токов на живой организм. Дарсонваль заметил, как способность токов высокой частоты может, не вызывая раздражение тканей, проходить через живой организм и оказывать разные физиологические эффекты. Эти исследования положили начало электролечению и в честь его названы дарсонвализацией. И уже в наше время аппарат широко доступен и может применяться не только в медучреждениях, но и дома. В свое время, когда я обратилась к своему дерматологу-трихологу с проблемой выпадения волос, мне после обследований порекомендовали дарсонваль. Честно говоря, я скептически к нему относилась и в отзывы о нем не сильно верила. Но когда доктор уверенно сказала мне попробовать, что она сама видела на пациентах результаты, я решила, ну хорошо, попробуем. По словам доктора, аппарат уже много десятков лет используется в отделениях реабилитации и физиотерапии в России и в других странах. Дарсонваль является аппаратом для физиотерапии и косметических процедур. С помощью импульсного переменного тока он расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи. Используется для волосистой части головы, но может также использоваться и для лица, и для тела. От электрических разрядов сужаются поры и улучшается цвет лица. Сам аппарат небольшого размера, с несколькими насадками. Сейчас производители выпускают модели, которые удобно использовать в домашних условиях. Цена варьируется примерно в районе 3000 рублей. И, конечно, многие его приобретают для борьбы с выпадением волос. Он имеет множество положительных отзывов пациентов. Дарсонваль нормализует состояние волос, расширяя сосуды слабыми разрядами тока, вследствие чего улучшается кровообращение. Дарсонваль выделяет озон и окислы азота, которые имеют бактерицидные свойства, поэтому если у вас жирная кожа или есть воспаление, Дарсонваль вам поможет. Аппарат снижает жирность волос и перхоть. Процедуру дарсонвализации рекомендуется проводить людям с тонкими и редкими волосами. После курса улучшается обмен веществ, волосы становятся густыми, а также укрепляются корни волос. Сам аппарат представляет собой прибор с регулятором мощности и имеет набор из четырех насадок для воздействия на разные зоны тела. Перед работой с прибором на него устанавливается необходимая насадка, включается в сеть и воздействует на кожу. Насадки выполнены из стекла и заполнены инертным газом. Перед использованием и после рекомендуется продезинфицировать электроды ватным диском с любым дезинфицирующим средством, так как мыть электроды нельзя. Снимите с себя все украшения, браслеты, кольца, серги. Не стоит пользоваться мобильным телефоном, и другими электрическими металлическими приборами во время процедуры. Для кожи головы очень удобна насадка гребень. Во время процедуры расчесываете волосы по направлению роста волос. Она выполнена специально для удобного использования на волосистой части головы. Проходящий через нее электрический разряд пробуждают спящие волосяные луковицы, регулирует работу сальных желез, улучшает состояние и рост волос. Есть также насадки грибовидная и Т-образная, прямая и еще лепесток. Грибовидная насадка является универсальностью универсальной насадкой, которая подходит для процедур по лицу и телу, улучшает лимфоток и кровообращение, а также насыщает кожу кислородом. Еще одна насадка Т-образная, она часто применяется для профилактики и лечения проблем с позвоночником. Прямая насадка универсальная, подходит для проведения процедур на более широких частях лица и тела, например, на руках, ногах, бедрах, ягодицах, также используется для воздействия на рубцы, раны и шрамы на коже. Насадка лепесток для лица, она восстанавливает упругость кожи, предотвращает развитие морщин. Проводить процедуру дарсанвалем для лечения волос рекомендуется не более 20-25 сеансов ежедневно, с перерывами между курсами 3 месяца. Результат можно увидеть буквально через 5-6 процедур. Я результат заметила спустя пару недель. При расчесывании на расческе практически перестали оставаться волоски, и при сушке феном уже не было вся ванна в волосах. Конечно, есть и противопоказания. Это беременность, лактация, злокачественные опухоли, туберкулез, повышенная температура тела, наличие кардиостимулятора, острые заболевания и еще кое-что другое. Я бы рекомендовала перед тем, как пользоваться, прочитать инструкцию и посоветоваться с врачом-трихологом. Какие возможны побочные эффекты при неправильном применении? Это могут быть покраснения, зуд и даже ожог. Не забывайте, что нужен длительный курс лечения, нужно пройти не менее 20 процедур. И это не гарантирует при этом, что у каждого пациента проблема выпадения волос исчезнет. Необходимо понимать, что не во всех случаях Дарсонваль может помочь. Прибор, к примеру, не поможет справиться с алопецией на поздних стадиях, а также может даже навредить. Вы должны понимать причину выпадения, чтобы не тратить время, которое можно было бы потратить на более эффективные методы восстановления роста волос и предотвращения их выпадения. Стало бы я рекомендовать Дарсонваль своим подругам? Однозначно да, потому что в большинстве своем он помогает всем. А если вы хотите узнать более подробно, какие еще существуют гаджеты, помогающие при выпадении волос, то проходите по закрепленной ссылке. Там вы найдете все, что касается проблем с волосами. Всем роскошных волос!